Помимо полного погашения кредита, для вывода имущества из-под залога банка могут использоваться следующие поводы. Замена предмета залога. Если у вас есть альтернативное имущество, которое вы можете предложить банку в качестве залога, то можно попросить банка осуществить замену. При этом вы можете предложить имущество меньшей стоимости, если вы погасили часть задолженности. Ведь оно будет обеспечивать задолженность в меньшей сумме. Признание недействительным кредитного договора. Можно оспорить и сам кредитный договор. Это можно сделать в том случае, если его заключение было сделано с нарушением законодательства нашей страны. Например, без письменного согласия супруга или супруги заемщика. В случае успешного обжалования ваше имущество выведет из-под залога. Но вы должны быть готовы, что банк потребует компенсировать ему остаток задолженности сразу. Хорошая новость в том, что платить проценты банку по кредиту уже не придется а заплаченные вам ранее проценты будут вычтены из суммы кредита. Признание недействительным договора залога. Другим выходом из ситуации может быть обжалование договора залога. Например, ваш супруг или супруга не знали о подписании договора залога или в квартире прописаны несовершеннолетние дети и не было разрешения органа опеки. Однако помните, что на вашу обязанность погасить остаток задолженности и проценты решение суда никак не повлияет. Расторжение кредитного договора Если же кредитный договор и договор залога были заключены без нарушения законодательства нашей страны, то вы можете попробовать расторгнуть кредитный договор. Это можно сделать по инициативе заемщика, если банк не выполнил или нарушил свои обязательства. Например, не видал вам кредит в полном объеме. Другим поводом может быть существенное изменение обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора. Судебный арест имущества. Этот способ подойдет вам, если вы не заемщик и не владелец залогового имущества, а кредитор. То есть, если заемщик должен не только банку, но и вам вы можете попросить суд арестовать залоговое имущество для обеспечения обязательств перед вами. Если же вам предлагают судебный арест как способ вывода имущества из-под залога, то вы должны иметь в виду, что сам судебный арест не прекращает действия залога. Больше актуальной информации по этой теме можете узнать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании к видео. Если ролик полезный и интересный, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.